Катяшки с вами Неллиал. И это игра Алиса Магия. Что ж, наша Алиса немножко заскучала, пока я тут дискутирую. И решила поиграть с ножичком. Ну, Но, в принципе, да ладно. Что ж, как вы видите, нам устроили просто ледяной прием в этой игре. И... Чёрт из 2! Тут двигаться довольно тяжело будет, смотрите. Нет, нет, нет! И мне надо как нибудь забрать вон тот неизвестный мне же зал ла -ла, ла ла ла ла тра -ла, ла ла ла чуть такое а ясно это этот заблокировали мне путь ну что ж понятно понятно в принципе все нормально а смотрите туда раньше была речка там замороженные мобы а я хочу, например, у них немножко здоровья, так это просить еще чего-нибудь, а больше не могу. Почему? И смотрите, я здесь больше не могу зацепиться ни за что. Тут реально все заморожены. Смотрите, вон даже кто. Видите? Я надеюсь, что в один прекрасный момент, куда это ты поперла? Они не разморозятся. Что ж, допустим. Давайте теперь пойдем вот сюда. А, это водопад раньше был, котятки. Водопад! Не падай, Алиса, прошу тебя. Пожалуйста, нет! Прыгай. Отлично. А, вот он, смотрите, камень. Он сейчас все разрушит. Прям на меня. Что за хрень? Загрузить. Не, ну вы видели, да? Мне кажется, Ли Алиса как-то странно бегает. А как мне взять тут жезл? Я, я понимаю, кажется, мне надо вон туда. Это бежать сейчас? И вот так вот чуть-чуть По чуть-чуть Поистину по чуть-чуть Мне показалось, что он двигался а, стой а, Прыгай сюда О А оно у меня не это О, Блять Пидоры И как? А, ясно, я знаю как. Улд врага лучше любых ран. Но зима не вечна. Не то слово. И это цифра пять. Что он делает? Стойте. Сохранить. Назад. Назад. Все. А если я сделаю еще вот так? Я могу врагов замораживать. У меня есть идея, котятки, смотрите. Берем, загружаемся. Далее мы должны... Неудачно <свист> <свист> вышло. Как-то мы далее должны сделать так вот прыгаем вот сюда, иди Алиса. Чему ты не бежишь, Алиса? Песец. Ох, ох. Да, господи ты, Иисусе, Алиса. Я понимаю лед, я понимаю каблучки, но давай, прошу тебя. Еще выяснится сейчас, что я не туда побежала, да? Что это такое? Вот это вот! Записи! Сохранить! Понятно! <гас> <гас> <гас> Смотрите, зима резко кончилась. Ну куда это ты убежал? Назад! И назад! Ммм, ясненько. Ну ну, собственно, на сайте же мы все Ты упасть там не можешь, нет? А ты знаешь, я так хочу, чтобы ты угрохнулся, наконец-то. И... И что я подняла? Простите, пожалуйста. На какую? Мне надо кнопку нажать, чтобы призвать эту шкатулку. Ног. Вроде ледяной прием, а вроде уже не ледяной. Он какой-то прям пипец. Как она еще пара мне обожглась. А вот все, обожглась. А я не сохранилась, да? Тыгодик, тыгодик, дай мне свой крест, животворящий. Ух. Какая, однако, у нее хорошая юбочка, знаете? Это хорошо. Вот и славненько мы поднялись, а теперь берем, сохраняемся и идем дальше. Что у нас тут? А там у нас гусеница. Гусеница, стой, привет. Аликса, ты вернулась? Привет. Ну, кролик так и не сказал мне, зачем. А теперь его больше нет. Как зачем? Страна чудес в беде. Тебе нужно все исправить. Я еле узнаю эту страну ужасов. Что она мне? Дом. Ну, вернее, могла бы им стать. Лишившись всего, что было тебе дорого, ты чуть не уничтожила нас. Ты начала восстанавливать мир, но наши беды еще не закончились, как и твои. За что мне все это? Твой разум отравлен э, самообманом. Даже твои фантазии стали искаженной породией на самих себя. Иначе. Тебя терзает чувство вины за то, что ты осталась в живых, и страх перед одиночеством. Что я, по-вашему, должна сделать? Убей! Чувствуй! Я ж думала, убей себя! Тогда страна чудес и твой мир вновь станут единым целым. Ой, теперь мне нужно... Ой, вот я же сама делать начала. А тебе вновь стать большой и взрослый и принять правду. Иди в лес диких грибов и съешь кусочек гриба жизни. О, Но будь осторож. Этот гриб фу, охраняет прожорливая сороконожка. Не ты ли это? Ой, господи, что это такое? Ага, тут появился какой-то неизвестный портал. И взгляните, как нас контузит. А теперь мы берем... Нажимаем на сохранить. И <смех> лезь в диких грибов. Все. Угу, привет, а я тебя помню. А ты меня помнишь? Держи. Держи, два. Ой, а тут много. Этих грибочков. Я надеюсь, они вдвоем тут не проснутся. Что за место вообще такое? Это точно лезть диких грибов? Меня не трогай, пожалуйста. А мне какой гриб надо откусить? Шли нафиг. Смотрите, а там этот еще двигается. Правильно стреляй в него. В смысле, а почему это? Они тут не это. Пошел в жопу. Пошел в жопу, говорю. <свист> Этот сдох. А! Берем, сохраняемся, и на этом, думаю, котятки можно закончить прохождение Алиса. Я надеюсь, вам понравилось данное видео, если это так, то одарите мне своим бородом лайком вот эти видео, и мужеская подписка на мой канал, и на канал Про. и всем пока, котятки!